Поладащеньки, там, где в зеленые осколок стекла, детство глядит изумленное. По морю грустному щепка плыла, пламя свело в низеленое. Если не спится, считайте до трех, если не спится, считайте до трех, ну максимум, то полчетвертого Люди за веточку эту, эту схватясь, выбраться могут из пропасти, С ней корабли, самолеты срастясь, с хохотом двигают лопасти, Да никогда уши от страха торчком. Если море кубится и ветер глох, Листья улыбок давайте развертывать. Если не спится, считайте до трех, Если не спится, считайте до трех, ну максимум до трех. Шесть Считайте до трех, ну максимум, до полчетвертого, ну максимум, до половины четвертого. Хорошо, ну, пожалуйста.